Вот это. Вот Опять мы к ежегодному. Начинается этап поступления в высшие учебное заведения, завершение учебного года. Сегодня по статистике, по предварительной статистике на сегодняшний день у нас Зарегистрировано 69 тысяч выпускников 11 классов, 115 тысяч выпускников 9 классов. Но это, мы будем говорить, это оперативные данные, оно меняется, приезжают из ближнего зарубежья, другие наши дети приезжают. И мы сегодня предварительно это знаем. Для того, чтобы определить и провести успешно тестовый ОРТ, был издан приказ значит, об отборе компаний, которые будут проводить общереспубликанское тестирование. И мы говорим о том, что по приказу министра этот конкурс был проведен победителем определенного СОМО в лице вот, э, директора Батракеева и Чинары. Опыт у них огромный, у них много разработок всех тестовых заданий. Э, мы говорим о том, что соблюдается наука тестологии, которая проводится, учитывается... Все направления, которые будут выбирать наши дети, это мы говорим основной тест, дополнительный тест, который выбирает свою профессию, будет физкультура, это если в военные поступают, это идет, мы говорим, биология, химия, медицинское направление, и оно определено. Приказом министра определили на сегодня. Регистрация началась у нас с 27 февраля, она будет продолжаться до 7 апреля. Мы говорим еще раз, что общереспубликанское тестирование, уважаемые коллеги журналисты, это добровольное. Дети, значит, по своему желанию определяются поступить в высшие учебные заведения, и этот этап, конечно, будет соблюден. Регистрируются школьники в школах на своих территориях, там будут сдавать. Выпускники прошлых лет отслужившие армию, они регистрируются в районных городских отделах образования. Регистрация проходит в режиме онлайн. Это сегодня доступно. Мы сегодня говорим о том, что это вот новые технологии. Когда старая говорит, говорит, Если есть вопросы какие-то, мы в каждом районном городском отделе, определили приказом министра одного ответственного человека, который будет проводить работу с ЦОМУ. Хотелось бы также еще и добавить о том, что здесь предусмотрены все варианты, вот мои сейчас коллеги добавят при поступлении. Существует апелляционная комиссия, будет разрабатываться соблюдение секретности этих тестовых заданий, конечно, Поэтому мы говорим о том, что еще и министр, вот, приступивший экономик Апашич, поручил о том, что первые коллеги у нас начнутся с анализа прошлого года по общереспубликанскому тестированию, которое показывает иногда не тот итог, который бы хотелось бы в конечном результате получить по качеству образования, когда ОРТ у нас в среднем даже многие уже не выдерживают того предела 110 баллов и выше 60 баллов, это, мы будем рассматривать это ответственность руководителей школ. Но эта ответственность одно, но в то же время необходимо оказывать методическая помощь по проведению ОРТ. Конечно, ребенок, если желает поступить в учебное заведение, будет проведена определенная работа с местным самоуправлением, Потому что школа не является муниципальной на территории по предоставлению. Ну а мы будем искать вот внедрение новых направлений для повышения качества орты. Экономик, -э, чем было внесено предложение. Вот у нас есть частная школа МГО, мы говорим э -э, выпускники таких вузов, как Кембридж, Оксфорд. Они непосредственно сегодня уже мы начинаем эту работу, чтобы в регионах проводили какое-то повышение, какую-то свою работу для того, чтобы. Любой ребенок мог достичь своих успехов. Идут на ОРТ дети, те, которые знают свои возможности и уверены, но когда это голода, вот у них получается такой сыр. Те остальные, для остальных детей у нас предусмотрено есть колледжи, техникуму, есть профессиональные лицеи. То есть сегодня мы должны полностью уделить нашему вниманию образовательной системе. Будут вопросы, коллеги, вот сейчас мои коллеги еще дополнят, организационный момент, непосредственно будет ответственно Министерство образования, будут наблюдатели, вас призываем к активности, конечно, для наблюдателей. И сегодня, если вот средства массовой информации это хорошо, мы информировать будем детей, школы, регионы. Возникнут сейчас вопросы, мы говорим о таких высокогорных регионах, Ахширада, джит там Сарджанс, высокогорные, где есть интернет, там мы тоже рассмотрим да, все возможности Чонараим о том, чтобы и они тоже были включены. В эту систему. По системе ОРТ ничего не меняется, здесь возникнут вопросы. Мы говорим о том, что будут разделены категории высокогорная сельская школа, городская школа. Доступ к образованию он должен быть для всех одинаковым. Спасибо большое. Сейчас мои коллеги слово подоставят. Сейчас вам коллеги с каждым суммой чуть, -чуть она меняется каждый раз, ну у нас не необходимо на товары. Саламат стар. Можно будет стакан воды? Саламат стар вы, урмату джин на кацу Сезер де Булчер де Гаргониус Кардано штавился, к ней Азор получил без ничего, это так абитуриенты, ребята, кизгерн без там был че-то кадшатка, мозговая тест,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 Конкурс неизданный тесты открытораннекими был дан далек, геличим геологой и был еще немного чонрахмат, а вот и говорит, что Азир в Джал-Приспублике и так далее. А дата вышла в Феврале, в Джал-Приспублике тестировал в Турганне, в Турганне, в Турганне, в Турганне, в Турганне, в Турганне, в Турганне, в Турганне, мы Турганне, в Турганне, Кыргыз республиккасына ар бир аймагында ар бир адамга жеткиіліктүү онлайн жана сайт аркылуу биррок ошол катодон түшүчүн албетте ар бир окучу өзүнүн окуган жернен алмен мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү райондук же шаардык билимберүү бөлүмүнө кайрылык, ушол жерден атайын катто системасына кирүү үчүн мүмкүндү алышы керек. Эмне үчүн адамдар өздөрүүм дароле с издержбестер жалко публиковал тест, потому маньякую тест был он тотан, а из норднабрююнегрязи появился на берг госбой мочлухтар ал доллар был госчин документер на оригинальный налкелеп тест, так государь это адистер ндалар ал эми райондук жана билимберүү э, а ал като документрин өздүгүн да, тастыктаган документтеррин ал, аларга системага в мүмкүндүк кишет в кезде гана алар системагакеи Таким Тимик, это не апрель glaube pledges генен В 텐데 отtinggal Für. есть возможность чтобы все это можете Esколько разлагчаться в уровне цели, ients покупать в систему65 года. На FR-миira lobأт Engine of the governmentitus, когда дата когда я получаю в арбир Битрючу, в Холландию мне не нравятся. Я пошел документы, был паспорт. Он был паспорт. Он был бирничиденным, Егор, абитуриент а внутри он на алтайшках бул, малом каталат был, ушел, а то отошел хочу, кол не отстать ушел справка неизменная, а система там каталаты, Егор,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 като төлөмүн като төлөмүн ар бир Ккыргызстанда ар бир банктан төлөө мүмкүн биррок банк менен кели негизинде республика РК банктын филиалдар форма Аннун, квитанция сндрава, тишню жерде только поишу гирек, электронную платформу, ичинде. лишню. Аннун, чтобы тот элемент был лишню гирек. Аннун, Электронный сюрприз, да, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, талаптар менен сюрприз, паспорт берүчү, мекемедин сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, жерде сюрприз, Кату талаптар бар, арта АКФОН был шкарик сөзсіз түрде, официалду, бетте жақшы көрінген, ечқандай фотошопы жоқ, ечқандай башында, баш киеме жоқ бұл, егер де хиджап киеген ғана болса, андайға мүмкін берілетті, аркене бұл паспорттықа талаптарын ишінде бар. Ал емі башка шляпа, шарф деген ә, башқа, баш киемдер бұл жерде ә, орын берілбейді ол. Учундокдан ушул талаптарды сақтуу менен электрондук суретнин в керек. Электрондук сурет суреттерди жүктөп чатканда толугу менен башка адамдар менен чоюгот тарпай. Ушундай вуот так рәсми түрдө документтерди гиргизиши керек. Ал биете бул документтерди гиргизиуваючя держжерлерде иштиген адистер жардан беш Мегтептии мучалиндеры даже был воинчек, гузе мегалошат типа отдан еще нес. Дирокушо карамстан, арбиз жилы ушел, хату ищет, ищет, ищет, кого-чуда безде, а таин, ухтям байлануш пресс-релизер для телефона дорогой сегодня, ушел ухтям байлануш аркуло дага, идет стрелор балсю, хайрон саболот. Бардык тастав, тамалар, бардык нускамалар кантип катталыш керек ар бир жоопту үчүн райондук билимберүү бөлмиолог жолбусо мектепте катап жаткан жооптулар болау нускамалар жер жерлерге электрондук форматта жөнөтүлдү системага иргенде дагы өзүнүн нускамалары бар алар боюнча видео нускамалар дагы жерлерге жөнөтүлдү бул инструкциялармен кайяктан таышсаулар биздин сайт 3w тест кейдж шуул сайтта Катуу юнча тиштүү документтер нускамалар электрондук жана сүрөткө талаптар бардыгы тең ушул сайтта баруш жерге елип таышсаңыздар болот. Да айта турган нерсе эме бул жал республикал тестин өзүнүн илижелерине тиштүү сиздерестстер негизги тест бар, жал республикал тесте жана предмети тестер бар негизге тест на аби тест жоғырқу... абитуриентер милдетүү Негзгитест ⁇ это что-то, придметь только кошунчатест, топ-то-муар, был добровольный тест. Вы с калосом не натапширували тест, обычные территории. Иггде, аль джегурку джера, барам джеча, барам деваца, ушндогана, негзгитесты химия жана биология, предметик только Башка адистиктерге э, предметтик тестерде абитуриент өз клосу менен тапшырат. Бул эмен үшүндүрө тапшырсада болот, тапшырбайда өсе болот бирок Жогогулку жайга өтүп жаткан учурда конкурс болгон учурда, Эгерде абитуриенттен колунда э, предметтик тест боюнча жогору э, босоо упайдан жогору алган упайды тастыптаган сертификаты бар болсо. Э, негизгитершке кошумча, анда ал конкурс учурунда болот. Ушыл малыматта, уюту манилю, анкенник айрым абитуриенттер предметник тестерде баяғыр, кайсыл бағытка барарын белбей, бардыгын тенк тапшыр көрім. Бізде 8 предметник тест бар. Бұл химия, биология, математика, физика, английский стили, тарых, 40 стили жена адавиаты, урыз стили жена адавиаты деген 8 предметник тест бар. Ушыны бардыгын тенк тандавалған балдарда олытта. Без дайым айтып келевіз, бардыгын тандоуның кереги жоқ болгону аназ кайсы адистике барып жатасы өззің шыгңыз кайсыга жакшы кайсылы адест се болгон скелет ошого жараша предметик тесте тандаш керек. Бул адатта бир же эки предметик тестен көп эмес бирок адамдарүм санап. кандай тапшырам жакшы тапшырамды кайка деп өзүнүн болочок тандай турган адистстиген билбегендиктен бардыгын тапшырып шудай у зунун ресурсун дагы, бай психологиялыкча тандагы, материалдыкча тандагы бераз кинал калшатушун тан, мену дагы езгис Эми, а анил умалмат республикалык тестин Арбирующий бес сошел конкурс, на эту отконтань, 1 сумма нах 370 болчу, нарка, сиздер балар бул жогорло, албет тежалк республикал тест эткуриво инча дағы Игрде, мурда, вышись джебмиш сомдониче, я тестирую, что мурда был возможно мурда был свазарту, балларту, мурда мүмкүн эмес мурда калды. свазарту, мурда был свазарту, мурда был Анкени были джебдежи, налог, который был сделан. Если вы пошли в Гаравастан, то увидите, что 370 делаете с 470 сом увидите, сумма санктов. Вы увидите, что вы делаете с собой, вы увидите, что вы делаете с собой, вы увидите, что вы делаете с собой, вы увидите, что вы предметик теста на этом году она дамы 470 сом а, альбиналам дайдут сролоры жоперпойн 400 било турган сролор бизгек көп уже беру ашат был 470 сомдын ишине емне герет 470 сомдын ишине толууменен тест отговору герет арбира битурен тілу гон 470 сом тест темне азар кучурда бис тузып чат аз тест тапширмаларын тузылышу Арбира битуриент абитуриент каттал алып жаткан учурда кошунча формалар бул онлайн платформа аркылуу мүмкүн. Андан шкары тесты дагы абитуриенттер Бишкеге келишпейт э жогобо борбордук Ошол тест Атайын материалдардын колопсуздуын сақтай турган администраторалар бүөнетөз, Алар ушол жерден тесті қаыл алып кеше. Бдық материалдар абитуриенттер үшін ушол жерден жерринде беррек Бул дептерлер черновик жок барақтары деген нерсен бардықтан тест материалдарын барнадагы ушол 4 со үе керет. Андан тышкары гейін тест жыйынтықтар бүткөнө кейін би материалдарды бул жақап келі, был жерден обработка жазалы нан сертификаттарды да, чыгарып атайна ар бирбитренна сертификат аала. Ошол сертификаттардыдагы жер жерлерге мектене жөнөт жерез. Радыр жөнөтө ал жерден райондык үм берүү бөлүмдөрүнөн ар бир мектепөзмүн конвертын алып ал жерден аччы балдаррынна Демек, бул ыңгайлу система как раз таки ба социалдык авалын үбилөрүн социалдык ааба эске алуу менен. Бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бар бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, ушул бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, бардер, Спасибо большое. Постараюсь коротко. Общереспубликанское тестирование в этом году. Вот мы сейчас начинаем регистрационную кампанию на общереспубликанское тестирование 2023 года. Это стало возможно благодаря тому, что министерство объявило конкурс. Ну, так же, как и раньше, объявляется конкурс на каждые три года для проведения ОРТ. И в этом году этот конкурс тоже был объявлен. Мы участвовали в этом конкурсе и назначены победителями. С нами заключен договор. В результате этого мы сейчас начинаем информационную кампанию по проведению ОРТ 2023 года. Выигрыш в конкурсе для нас означает то, что на эти три года, на двадцать третий, на 24, четвертый, двадцать пятый год тест будем проводить мы наша организация центр оценки в образовании методов обучения ну, вот ЦОМО, набор, лар, ларгиня, а, а, мы проводим а, тест наша и организация а, проводит тест в целом мы проводим проводить 20 20 20 20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 a viee și cuă, Da la chimin de lapăș, în mai spune să ban șare aori viee și cu ăschiul de ce careci pe tușile de lapăș, în mai mai spune să ban șțiare ce ai viee și curăul ci la tuș de zațipăște, în mai mai spune să ga ștaare ce ai viee și ră. și pe toș care de păște, mai va spune să do șțiare ce ai viee și răul.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 сами учебные заведения в школах или колледжах, а в районных отделах образования это, это, или городских отделах образования это специальные такие специалисты, которым мы сейчас заключили договор, и они назначены для проведения ОРТ. Что делают эти специалисты, ответственные лица за ОРТ? Они удостоверяются в том, что все документы, которые принес абитуриент для регистрации, подтверждают, что это он. Что он сам пришел зарегистрироваться. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно, нужно получить доступ и путем как бы, включения да, в систему, загрузки в систему специальных электронных документов, и, и, которые ну, как бы, это состоят из оригиналов самих документов. Да, это паспорт который удостоверяет личность абитуриента. Это сам абитуриент обязательно должен прийти на место регистрации. Выпускники этого года, которые пока еще не достигли 16 лет, они могут регистрироваться по свидетельству о рождении, но при этом у них на руках обязательно должны быть справки с места учебы, удостоверяющие, что они является выпускником и в этом году получит аттестат. Кроме того, кроме этих документов, выпускники прошлых лет должны обязательно принести с собой аттестат или диплом о специальном или о среднем образовании. Извините. Кроме того, нужно оплатить прощения. Кроме того. Нужно оплатить регистрационный взнос. Для удобства абитуриентов мы заключаем договор с РСК-банком, филиалы которых являются очень распространенными по всей республике. Да? И это можно сделать через приложение, электронное приложение о деньги. То есть через эти приложения, или же, если абитуриент желает в любом другом банке, он может оплатить регистрационный взнос и приложить квитанцию тоже. Помимо этого, абитуриент должен либо принести, либо на месте регистрации, на обычный телефон загрузить свой, свою электронную фотографию. Требования к этой электронной фотографии, они есть у нас на сайте. С ними можно, ну это требования, которые предъявляются вот как на паспорт. Эти требования висят еще на сайте ГРС, поэтому можно будет обратиться на наш сайт, посмотреть, какие то требования и загрузить фотографию согласно этим требованиям. Это должна быть фотография лица абитуриента без головных уборов, кроме хиджаба, на белом фоне, на весь экран. То есть вот такие вот требования предъявляются к электронной фотографии. Нужно будет обязательно посмотреть и обязательно следовать этим правилам. При наличии всех этих документов, при оплате регистрационного взноса, абитуриент, явившись сам, получает доступ и может уже загружать все свои документы в систему. Немного слов о регистрационном взносе. В этом году регистрационный взнос у нас составляет 470 сумм, и на предстоящие 24-25 год это будет такая же сумма так как это оговорено в требованиях конкурса конкурсу. Что включает в себя эта сумма? Очень часто задаваемый вопрос, почему вот вы повышаете да, и так далее. Дело в том, что в 470 сумов входит все проведение ОРТ. Вот сейчас мы собираем с абитуриентов эту сумму, и на эти деньги будут составлены новые тесты, задания. На эти деньги будут проведено тестирование. Абитуриентам не нужно будет ехать там, туда, где есть высшие учебные заведения из своих э, сел, да, из своих районов, там, где высших учебных заведений нет. Э, мы отправляем туда администраторов со всеми материалами. Все регистрационные материалы входят в эту сумму. Все тестовые материалы входят в эту сумму. Каждый абитуриент получит на руке тестовую тетрадь. Э, Лист ответов и черновики. То есть все это входит в сумму регистрационного взноса. Помимо этого, когда тест завершится и материалы э, сдачи теста будут привезены администраторами в наш центр, мы обработаем все данные. Извините. Прошу прощения. Мы обработаем все данные и сертификаты с результатами каждого абитуриента будут также отправлены во все места регистрации. То есть, если абитуриент регистрировался в школе, то он получит свой сертификат в школе. Спасибо. Если есть вопросы, мы будем рады ответить. Я Чедайли министр Лиги Джусайен Джарбок, Джаргая, Витуичун, Босолова Бала, не знаю, выругал меня, Виктит. Босолова Бала, Винти, Джарпи, Республика, Лактерис, Релионин, Джин, Тартареч, Бал.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 Тастролоба. Если, если к тодонгичи посыпать фентанилированным да, бургунку чиликада, майя год <говор> посыпать. Если к тодонгичи калан посыпать, да, майя, да, да, да, или 3-4 километра. Денаглядим, когда комментируешь, что абсолютно пил, папе требовал, когда лоб дорот из кигерет, да, в мальдари с Бауравчу она Алда, джазу. Да. Скажите, пожалуйста, по итогам прошлого года средний балл тестирования составил 119 и по-моему. 8. Скажите, а тут исследования вообще за последние пять лет или 10? Насколько этот общий бал у нас вообще снизился средний показатель? На сколько процентов и на сколько баллов да, счет? Вопрос, вопрос он актуальный. Я вот, как сказал, сегодня при анализе мы говорим о том, что средний балл начал снижаться, мы говорим 112. Выявляем сегодня уже точно по регионам. В частности, мы говорим, вот сейчас первая коллегия по поручению министра, это будет вот, вот, в деловании, выясняем, в чем э, принципы, в педагогах ли, в методике ли, в стандартах ли, вот это, э, ну, здесь мы говорим о том, что как готовиться. Практика показывает, есть такая же возможность, мы говорим, Бишкек, Руш, Харакол, на да, большие города, где-то получить дополнительное образование. Но в регионах это тоже необходимо. Хотя не то, что мы устанавливаем, вот это региональный компонент. Да, программа, сравниваем это все, вот идем на ПИЗу, идем, да, тоже смотрим, о том, чтобы выявить где мы дорабатываем, где мы не дорабатываем. Сегодня есть и другая техника. Многие, вот и вы, и наши коллеги, журналисты, говорите о том, что то, что обучается в школе, и то, что с тестом идет, да, логическое мышление, мысль, то есть вот эта работа определенно ведется. Поэтому вот эти мероприятия сейчас, коллеги, выявления, а мы начинаем вот, буквально через месяц будем выезжать, смотреть эти результаты. Анализ нам, спасибо вот этой компании, вот журнал представлен, не то что по регионам, вплоть до района, вплоть до школы, вот наши коллеги этот анализ представили. И там было работа, но первая причина, мы говорим в отдаленных регионах, да, специалистов английского языка, нет, да, это было, у специалистов математики, химии. Нет. Это будем сейчас рассматривать, и непосредственно будут несильные. Вот мой коллега сейчас добавит тоже, который проводил Вот смотрите, ежегодно мы публикуем Центры оценки в образовании методов обучения, публикуют отчеты в которых мы отражаем всю информацию по тому, как сдавали тест за этот год, да, за текущий год, и как зачислялись вузы. И вот здесь есть такая таблица, которая, ну, наверное, будет для вас тоже интересна, в которой отражается все, вся информация по сдаче ОРТ с 2002 года по 2022 год. И согласно, вот если мы будем сюда смотреть на эту таблицу по средним баллам, да, вообще, я хочу прежде всего, наверное, начать с того, что вообще кто такой ОРТ, для чего оно проводится. Мы должны понять, что ОРТ это не тест качества образования. То, как обучают в школе. И то, чему человек обучает в школе, для этого есть инструментарии другие. Это аттестат, это, например, тесты НЦТ да, и так далее. То есть, где все дети едино сдают тест. ОРТ, срезы знаний. Да, срезы знаний. ОРТ сдают не все, это добровольный тест. Сдают его только те, которые хотят поступить в ВУЗы. И среди этих, вот до этого было сказано определенное количество выпускников, конечно, большее число это выпускники, но среди них есть выпускники прошлых лет тоже, которые закончили 10, 20, может даже еще больше, да, но вдруг сейчас они хотят получить высшее образование. То есть сказать о том, что ОРТ отражает именно качество знаний, которые получили сейчас в этом году в школах, оно неправильно. Это тест для того, чтобы отобрать абитуриентов, наиболее способных абитуриентов, которые могут продолжить свое обучение в ВУЗе. Этот тест, дающий прогноз, может ли он обучаться или нет. И есть такое понятие, как средний балл. Да? Средний балл, если мы говорим о том, что в основном тесте максимальное количество баллов 245, при этом мы определили, что 110 баллов получают абитуриенты и получают доступ получившие выше 110 баллов, получают доступ для участия в конкурсе. то средние баллы <coughs> извините. Средние баллы- это тот показатель, который дается, например по школе или по району или по республике. Да? То есть среди этих детей, которые сдавали ОРТ, да. есть и те, которые сдали очень да, хорошо. Да. Есть и те, которые сдали, к сожалению, очень плохо. И вот здесь начисляется средний балл. Средний балл за этот год составил 119 и в нашем отчете 9 баллов. Если мы посмотрим средний балл по другим годам, то мы видим, что последние годы это как раз-таки значительное повышение среднего балла. Начиная, если мы в 2014 году этот балл был 104,9 балла, то с 2015 года этот средний балл начинает чуть-чуть повышаться. 114, 115, 117, 119. И наиболее высокий балл, да, дети, которые, не дети, а абитуриенты, которые сдавали ОРТ, показали в 2019 году. Это 123,3 балла. И далее идет ну, ковидный год, может быть это, а может быть это в целом вообще способности у детей такие, что они сдают на 120, средний балл показывает 120 баллов, 120,5 и 22 год 119,9 баллов. В разрезе того, что сейчас происходит, 119 это не, не, не понижение, это не сильное понижение, это в принципе устойчивая такая цифра, которая, которая не может быть показателем качества образования. Можно, да, вопрос уточняется? Mm -hmm. Вы сказали насчет качества образования, то, что это не оценка того, ну, как преподается а, в школе вообще, ну, какие Не Непрямая когда, оценка, да, да. Непрямая оценка, но, однако, ранее ваш коллега указал, то, что за плохие показатели по ОРТ будут рассматривать ответственность именно руководство школы, а тогда как это связано... Давайте я вам прокомментирую сейчас, это не ответственность, я дальше прокомментировал. Это будем вносить корректировки в методику, для стандарты для того, чтобы повысить качество образования. То есть, вот это само мероприятие ОРТ, оно дает нам, Министерству образования, те позывы, над чем нам необходимо работать. Понимаете? Это тоже инструментарий один. Мы для чего берем срез знаний? Мы говорим, красный аттестат Алтентова, да, тоже показатель, все дети. Но вот эти все побочные, есть добровольное тестирование, есть лорды добровольные. А это как раз, вот мы будем, чем направлять специалистов для анализа, он выявляется по вот этому журналу, над чем нам больше работать. А здесь есть направление. Мы говорим, STEM-программа естественная, математику-то ведь мало выбирает, и мы сегодня на что уделяем? Химия. А раз химия, нам необходимо обеспечить их лабораторными материалами для того, чтобы хорошо знать. Понимаете? Это вот тот показатель, на котором ориентировался и видим со стороны, на что нам сделать. Меры будут приняты в другом, не за то, что маленькая. Снижение пошло, качество образования. А мир будут принять о том, что необходимо директорам привлекать инвестиции, привлекать учителей извне да, для того, чтобы и создать те условия, поработать с местной властью для того, чтобы они создали аудиторию, создали условия, создали интернет. Это большая проблема сегодня. Мы интернетом в больших городах сидим. А вот те дети, которые показатели международную олимпиаду позапрошлом году выиграли, все высоко горе на рынке то есть вот это работа самого руководителя показатель, что они привлекают для того чтобы осуществить, а это большой показатель для анализа. – А как А как все это я буду багата без медицины, атармальной тоже. биология, химии, биологии, агугливушки, без детей, кчелевых, без химик, биолог, геолог,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 Бизнес-детектили, менеджмент кадры, и резюмировщик, что он вначале не был молодым. Меня не интересует. Меня интересует, что он не извинился. А детектили, которые мы воротили, мы не добрались. Мы не добрались. Мы не добрались. Мы не добрались. не Антиподились, через гриб твои, которые кайры, что я понаберу, бахать мы разбудишьу и мне нужно дуть мушал пару. Бир бир чьне да, кошем че да, урточо что урточо бал не стал, Бардык тем тесты писали, а 1-2 начарбалалам бузал, сюсюструду, балга тәсиретет да, баланын упайнарүчүн төмөндөлкөшмүн. Орточо бал мектептиги, орточо бал райондуку дегени был. Бардык район жаманекен дегенчүн жүбөйт, анна ин мектеп тапшарган балдар бар. Болгонго бөлгөндө чыккан Рахмат. Последний вопрос. И, вот, последний вопрос. Скажите, вот впервые Кыргызстан осенью провел еще один ОРТ, зимний университет, университета. Как вы можете оценить эту практику, будет ли Министерство образования в дальнейшем это использовать, ну будет ли практиковать в дальнейшем? Сколько человек взяли ОРТ? средняя, по-моему, да? да, да, да, из-за того, да. что мало Значит, человек сдавалось. Да, да? Да. да, действительно, мы в этом году впервые, в прошлом году 2022 году впервые проводили так называемый зимний, вот сейчас название пошло, да, второй ОРТ для того, чтобы организовать зимний прием в вузы Кыргызской Республики. Ну и практика показала, так как когда было первый год, количество зарегистрированных было 1300 с чем-то человек, но на самом деле на тест пришли и реально сдали 1260 человек. Средний балл, мы вам дадим еще информацию, но около 120, чуть выше 120 баллов было. Это почему так происходит? Потому что здесь количество сдающих было меньше. Если, например, в мае у сдавали 54 тысячи, да, и мы из них вычисляем средний балл, то здесь сдавали 1260. И средний балл этих людей, сдающих, был немножко, ну, в принципе, вот такой, да, мы видим. То есть мы видим, что цифры, они могут зависеть от количества абитуриентов, которые участвуют. Продолжать эту практику, я думаю, что мы будем, потому что это закреплено, насколько я понимаю, в постановлении правительства. Да. И пока изменений, изменений таких не будет. Пока есть это постановление правительства, мы будем продолжать эту практику. Угу. Я Просто я вас... мне остается добавить, вот вы вначале задавали вопрос, будет ли поздние опыты. Вот это есть последовательность того. Есть дети, которые учились в Америке, приехали в августе да, и смогли поступить. То есть это интересы защиты детей. Вот зимний период. И это практика многих западных стран. Дайте вот эту возможность. Спасибо, уважаемые коллеги, Министерство образования и науки Передовской Республики только что совместно с ЦОМО провело пресс-конференцию о результатах конкурса по отбору независимой тестовой службы для проведения обще тестирования на 2023-2025 года. И об этапах ОРТ на этот год и в начале регистрации участниками пресс-конференции выступили начальник управления политики школьного образования и книгоиздание Министерства образования и науки Усина Лифмара Душбекович, главный специалист управления высшего среднего профессионального и послевузовского образования Министерства образования и науки Асанка З. Айнура. Директор Центра оценки в образовании и методах обучения Батрике Вачинары Бишевна и главный специалист по тестированию ЦОМО Хадерова Мирин Труганбаевна. Всем спасибо за участие. До свидания. Человечка, чего Через сколько ты щелчь?